За перекрестком Плодопитомник по направлению в сторону Красносельского за поворотом ТТП. Будьте аккуратны, авария только что после Плодосовхоза на повороте. Резины, Уважаемые участники группы, будьте аккуратны. Перед Кавказской горой в сторону Казанки авария еще одна на спуске. Будьте аккуратны. Ребят, кто на Кропоткин поедет, смотрите, после тут больницы метров 300-500 дерево лежит на встречке, как на Кропоткин ехать. Аккуратно, а то разгонитесь и затормозить не успеете. Ребят, не торопитесь, в Красносельске на переезде, как на Кропоткин ехать, догнались тоже двое. Аккуратно. Объездная дорога, мост. Да, шоссейная улица, нечищенный вообще Старый переезд Красносельского Красносельском в низине Пежо походу в кювет улетело Подъем на Казанскую гору нечищенный Будьте аккуратны, машины не поднимаются